Дорогие друзья, сегодня нас пригласили в один из самых классных пятизвездочных, обалденных отелей в Эскишхире. Называется Тасиго Спа, термальный отель. И сейчас мы вам покажем, как выглядит отель изнутри и э, покажем спа-зону. Добро пожаловать в один из самых классных отелей. Анастасия, добро пожаловать. Спасибо. Сейчас, друзья, вот мы находимся в лобби. Посмотрите, какая здесь необыкновенная атмосфера. Настоящие деревья. Настоящий ящик. Настоящие пальмы встречают вас в лобби. Дизайн очень современный, очень много воздуха, света. В общем, Просто необыкновенный отель и что самое главное здесь очень красиво сделана спа зона я думаю что вы такого не видели но сейчас мы вам все покажем. с, есть... ага. Дobody, этоカッチя... нет... ага. с одной стороны отеля лес с другой стороны вы уже видели вид на город мы его покажем чуть попозже и давайте пройдем в спа Аден, Аден спа, Аден спа. А как красиво, друзья, посмотрите. Поэтому, друзья, вы, когда вы приедете в Эскишхир, вы сможете остановиться в этом отеле. Очень хороший сервис, все современное, красивое. Но, мне кажется, один из самых классных отелей в Турции. Мы уже подходим к СПА. Здесь современный дизайн. Посмотрите, как все выполнено. Мы e, tamam. <gülüyor> сейчас проходим в саму спа, в термальную karşı, зону. термальная вода, Термальная вода 38 градусов. Sağ tarafta sadece баян uh -huh. sol tarafta erke bayян karитнес-центр и на первом этаже и бассейн <gülüyor> Да бассейн находится на улице есть бассейн в помещении сейчас мы все с вами увидим Напишите обязательно в комментариях, друзья. Хотели ли бы вы побывать в этом отеле, потому что это что-то невероятное. Ага, фитнес-центр. Фитнес-центр с видом на лес. Ага. Янтерафта йога айровик для йоги, для фитнеса, для пилатес есть студия. Идем evet. дальше. И бассейн. Очень красивый дизайн, друзья, очень очень красивый, прям просто обалденный. Все такое плавное, плавные плавные линии. Все подобрано по цветам. Посмотрите, какой бассейн. 16 метров. Да çok Это, çok этот бассейн используют зимой и летом. Есть вот такой вот бассейн, который используют летом. а манзара Манзара очень красивая. На парк. парк. Еще есть Адвенчур парк. Представляете? Aha. Bu otelde, ama ne, ben ne beğendim biliyor musunuz? Dizayn. Dizayn. Yani. Onların hepsi böyle köşeler yok. Köşeyi. böyle psikolojik. Evet daha evet, rahat, daha rahat ve e, o da aynı. Tabii, tabii. Her yerde. Ee, bu arada mimar, Aha. ismi Gökhan Avcıoğlu. Gökhan, arkitektör Avcı. Gökhan Alcıoğlu. Evet, Aha. bakmak isteyen olursa bakarlar. Polimex Holding'in bir otelidir. Burası bizim uh -huh. Türkmenistan'da bir otelimiz var. Şimdi uh -huh. Tataristan Kazan'da, Tasigo Kazan'da olarak bir Tassigo, otel daha açacağız. Uh -huh. Bir aksilik olmaz Orada güzel. bir şantiye devam ediyor. Kazan'da uh -huh. bir yerimiz olacak. olacak. Evet. Uh -huh. Convention Center'lı bir otel olacak. Takže v restoran a la carte. People Restoran. Посмотрите, какой потрясающий logo. Вроде бы написано People, но лого невероятно красиво сделано. И посмотрите какая панорама. Просто обалдеть. Очень красиво. Панорама очень красивая. Панорама очень красивая. В Выходим на улицу, посмотрите, какая панорама, и все очень красиво. Красиво, русский бельер у нас? Да. Красиво? Очень красиво. А, ага. по-русски. Вы говорите по-русски? Да. А, а почему Нет, Смотрите, друзья, если вы приедете в этот отель, здесь по-русски тоже говорят? По-английски? Да. А, и по... My English is better than my Russian. Хорошо. Хм. Хм. Хм. Хм. Хм. Хм. Хм. Хм. Хм. Park? Хм. Uh -huh. Park, Хм. Хм. Хм. Хм. Хм. Хм. Хм. Хм. Хм. Хм. Rahatlıkla oynayabiliyorlar. Sabah hı hı. şeyin havanın durumuna göre açılıp kapanıyor o belki. Eğitmenler var. O kadar şey. O çok güzel. Друзья, мы закончили наше путешествие по отелю. Мы ездили в отель по делам, но ну и заодно я вам его показала. Но отсюда открывается потрясающая панорама на Эске-Шехир. Сейчас я вам ее покажу. Отель Насыл Очень классный отель. Все есть, все, что хотите. Говорят на русском, на английском, поэтому добро пожаловать. Ну, а вот она, панорама на Эске-Шехир. Красиво, немножко пасмурно, уже чуть-чуть начинается дождик. Но... Нам все нравится? Мы решили вам показать еще одну достопримечательность Эскишихира. Кстати, посмотрите, где у меня находятся автобусики. Вот такие вот автобусы входят в Эскишехире. И, друзья, наша поездка не совсем туристическая. Мы приехали по работе, но заодно показываем вам всякие достопримечательности. Сейчас давайте пройдем мечеть. Вы ее также можете посетить, когда будете в Эскишире очень красивый место. Джами, Джами. Куршун, мечеть Куршунлу и э, башня также здесь проходят, по-моему, по пятницам или субботам. Сейчас мы узнаем представление вращающихся дервишей вот в том здании. Дервиш Лерор, да? Давайте посмотрим, что же здесь есть. Посмотрите, как красиво все сделано. Лавочки, трава. эскишехир. Ага, здесь музей фотографии есть, люлетаж музей Семахане. Семахане – это как раз то, где и туалет, что самое главное. Семахане <laughs> – это место, где проходят представления вращающихся дервишей. Если вы будете в Аскишхире, обязательно тоже посетите люлетаж как я уже говорила музей морской пенки. сейчас мы тоже туда заглянем на несколько минут. проходит вот здесь каждую субботу в 12 часов а в воскресенье проходят в сазово парке еще здесь есть музей из морской пеньки а, вот специально Специально для нас открыли музей. Представляете, друзья, специально для нас открыли. И сейчас я вам покажу, что же делают из морской пенки. Посмотрите, вот это вот все вырезано из морской пенки. Каждый год в Эскишахире также проходят фестивали резьбы из морской пенки. Это просто невероятно настоящее произведение искусства. Поэтому вы тоже можете посетить этот музей или приобрести в близлежащих мастерских вы можете приобрести какие-то сувениры, тоже сделанные из морской пенки вход в музей бесплатный Ханисе, Сема ханиси. Э, Сема hall. Вот здесь вот, друзья, проходят представление вращающихся дервишей. Когда будете в восхихихири, тоже приходите. Для нас специально, для нас открыли зал. Представляете, чтобы вы увидели, где все происходит. Зал не очень большой, поэтому э, все сидят по кругу. И вот здесь вот выступают дервиши. В следующий раз, когда мы будем в Искешхире, в этот раз мы, э, к сожалению, срочно должны уехать обратно в Алане. В следующий раз мы обязательно, обязательно придем на есть музей стекла, если вы пройдете дальше чуть-чуть отмечайте. Ну а мы возвращаемся в центр города. На сегодня мы заканчиваем наше видео. Всем всего хорошего. Ставьте пальчики вверх. Завтра будет много новых интересных приключений. И прощаемся с вами. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. Пока.